Всем привет! С вами Юлия и мой факультет рукоделия. У нас сегодня мороз и солнце. Я наслаждаюсь, дышу свежим воздухом и заодно выгуливаю свои новенькие, мягкие, пушистые варежки. Хотите такие же? Тогда я вас приглашаю на бесплатный совместник вместе со мной, под моим руководством, связать такие же классные варежки. Вся информация будет внизу под этим видео. Переходите, читайте, выполняйте условия. Я жду вас на совместнике. Вязать можно из любой пряжи, не обязательно пушистой, потому что многие не любят пушистую пряжу, у кого-то аллергия. Любая пряжа подойдет. Я вам дам калькулятор расчетов. Вы посчитаете из любой пряжи, любыми спицами такие варежки и свяжите их обязательно. Показывайте чудесные варежки поближе. Вы только посмотрите, такая же красота может появиться у вас уже через несколько дней. Совместник будет проходить в телеграм-канале. Вся информация внизу под этим видео. Переходите, подключайтесь. Мы ждем только вас. И еще давайте заглянем в калькулятор, который получит каждая участница. Вам надо будет внести сюда свою плотность, свои размерчики. Как снять размерчики? Вот тут будет картинка с описанием. И у вас выйдет инструкция по вязанию, сколько петель набирать, сколько рядов провязать, сколько сделать прибавок, сколько сделать убавок. Все-все-все вам расскажет калькулятор. Останется только взять пряжу, спицы и начать вязать. Так что я жду вас на совместнике, присоединяйтесь, всем пока-пока!